И сегодня очередной вопрос от Игоря. Где будет храниться металлолом, пока мы будем оформлять все документы? Металлолом хранится в месте, где вы осматривали его изначально. Обычно это закрытое сухое помещение, чтобы объект оставался в целости и сохранности. От старта торгов и до покупки имущество не перемещается. Заберете вы его из того места, где оно изначально хранилось. Сразу после победы в торгах и заключения договора. Не забывайте, у вашего объекта есть срок хранения. Он прописан в договоре и обговаривается с конкурсным управляющим. Если у вас не получается забрать в срок, оговоренный в договоре, то оповестите об этом заранее и постарайтесь договориться о продлении сроков. Друзья!